Так, друг, хочу сказать, что я играю на Arizona RP Yoma, IP в описании, и при регистрации Вадим Мойник, вниз Голицын, и вот ты видишь на своем экране. Хайо hey, ниггер, спасибо за 100 подписчиков, поставь лайк и подпишись на канал, и мне будет приятно. Присаживайтесь поудобнее, запасайтесь едой. приятного аппетита. Бомжи просили меня слить сборку, которую увидели сегодня на стриме, и я делаю по ней обзорчик и солью ее на 10 лайков. Это сборка для слабых ПК моего сервера Arizona RP. В эту сборку я добавил топовые клево Fast Connect, Anticrash, Fuck Lock car. Это удобная клево, которая помогает вам не писать локар каждый раз, а просто нажать на букву L. Поехали дальше. Итак, и еще добавил прикольные моды, которые ты можешь удалить или добавить своего в папочке мод лоуда. Вот эти моды, машины, оружки, худ, карту звуки машин и звуки выстрелов, деревья, дороги и многое другое. скачивай сборку и проверяй. Что ж, розыгрыш пацаны в закрепленном комментарии. Удачи, уасса, Книга. Подписывайся на канал, играй со мной на юме. Всем удачи и пока. Гудбай, бомжи.